Мужики, привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как заинтересовывать девушек, причем в формате вот одного дубля, потому что я не буду здесь рассказывать про техники, потому что и про техники мы уже много раз рассказывали, ну и техники сами по себе способны творить чудеса, действительно, но если за исполнителем этих техник есть что-то, они а личность с цифркой 0, тогда никакие техники тебе не помогут. Но опять же, если ты из тех пикаперов, которые рассчитывают соблазнять девушек за счет бабла или за счет обмана, то можешь сразу вырубать это видео или ставить этому видимо дизлайк, говорит, что пикап не работает и так далее. Я же хочу поговорить о том, как заинтересовать девушку в формате именно первого или второго свидания, что тебе для этого нужно и, скорее, больше для мужчин старше 30 лет. Потому что, ну, самый главный вопрос, на который ты должен ответить для начала, для того, чтобы быть хорошим соблазнителем, а что ты можешь дать девушке, чтобы она была с тобой? Почему она должна быть с тобой? Это не вопрос не в том формате, что ты должен что-то обязательно давать, что за тобой стоит. Почему вот ее жизнь, она должна связать свою жизнь именно с тобой, хотя бы на несколько часов, там, на время секса одного-второго. Если ты понимаешь, что вся твоя жизнь, вот этот классический дом работа, если все твои веселые, позитивные истории, это алкоголь, наркотики, и ничего не делание, игры в онлайн-игры, ну, дружище, ну, давай будем искренним друг с другом. Ну, о чем речь? Я сначала самому свою жизнь нужно разукрасить, потому что, ну, девушки, конечно же, большая, очень огромная сфера для нас, для мужиков, и действительно, это огромное влияние она имеет ну, на нашу жизнь. Но если девушки и ничего больше... Ну, в принципе, так тоже можно. Но для этого нужно обладать какими-то определенными дополнительными характеристиками. Будь то пиздатая внешность, хорошее внутреннее состояние, хорошее, хорошее точнее, эффективное воспитание, эффективное для соблазнителя воспитания. Знаете, уж, наверняка слышал, э -э, есть в пикапе давно, есть такая, такое слово, как натуралы. Это люди, которые умеют соблазнять девушек, не используя при этом какие-то техники или не зная то, что они их используют. Ну, короче, не учаясь пикапу. А если же ты понимаешь, что вот этих дополнительных пиздатых бонусов у тебя нет, там офигенной внешности модельной, ну и всего остального, то вопрос, как, как, почему, почему девушка должна быть с тобой. И тут на самом деле несколько вариантов ответа. Ну, бабки, понятное дело, но основной вариант, да, это личность, та личность, с которой хочется быть девушке. То есть, еще раз, да, отвечая на вопрос, как заинтересовать девушку, мы все равно, как так или иначе, приходим к тому, что, чувак, тебе нужно развиваться. Развиваться и добавлять в свою жизнь какие-то яркие моменты. Я здесь не говорю про, ну, хотя и банальные, на самом деле, и путешествия, какие-то увлечения, страсти, которые ты этим занимаешься, да онлайн игры, да с ними, да. Пусть, хотя бы он в игры, да? Но это не должно быть постоянная работа, заточенная, ну, работа, учеба, жизнь, заточенная в рамках четырех стен, ограниченная только этим и только дорогой до какого-то, ну, до места пожрать. Зачем девушки, в таком мужчине? Второй ответ, конечно же, сюда же, это качественный секс. То есть, если ты умеешь классно трахаться, я на этом канале в прошлых роликах, посмотри, в прошлогодних, много посвятил качественному сексу то да, девушка согласна будет на секс. Но одни секса все равно не отделаешься. Ну, все-таки девушки хотят тоже жить интересной жизнью. Я думаю, и ты хочешь жить интересной жизнью. Возможно, ты даже знаешь, что нужно делать для того, чтобы жить интересной жизнью, но не делаешь. Если делаешь, напиши в комментариях. Молодец. Заодно посмотришь, сколько таких людей на самом деле. Возвращаясь к нашему вопросу. Первое свидание, второе свидание... Заинтересовываем для чего? Цель – секс. Если секс понравился, то отношения. Таким образом, техники, опять же, не берем. Место для свидания. Выберем место для свидания. Пусть это будет не типовое. Какое-то местечко, типа, ну, вот эти кофейные, которые одни и те же на Starbucks и так далее, где, где они... И сами постоянно сидят, и свидания с другими парнями проводят. Найди какой-нибудь, не знаю, интересный арт-кафе, например. Они не такие уж и дорогие. Вообще, на самом деле, по цене не сильно отличаются. Может, отличаться даже в меньшую сторону, чем те же там шоколадницы с кофе-хаусом. Найди интересное местечко. Проецируй. Ну, проецируй. Сложно тебе будет объяснить. Но попробуй донести до девушки свой, свой взгляд на жизнь. Но это причем должно быть, если мы касаемся первого свидания. Это должно быть в рамках 20% общения, то есть 20% общения ты девушке рассказываешь о себе. В 8% времени мы говорим о девушке. В рамках второго свидания намного больше можно говорить о себе, то есть в времени, как делать нефиг. Но это не должно быть истории, где ты сам себя расхваливаешь постоянно, вот какой-то ты офигенный. Нет, это должны быть истории, где ты за... зацепляешь те моменты, когда ты такой офигенный, образно говоря. Ну, то есть, который показывает твою активную жизненную позицию, твою активную жизнь. Одно дело, когда человек пассивен подлежащий камень, да, там, многие из вас думают, я, блядь, смотрю видео по пикапу, я прокачиваюсь в пикапе, но не делаю ни одного похода, это, это пассивная, пассивная жизнь, пассивный взгляд на жизнь, да, потому что ты ничего не делаешь с точки зрения практики, у тебя не будет никаких результатов. То есть, если ты ждешь, что девушки сами начнут тебе подходить из-за того, что ты посмотрел 10 видосиков, ну, такого не будет. И активная жизненная позиция, когда ты развиваешь, ищешь что-то новое, развиваешься не только там бабки интересной жизни, но и умственно развиваешься, это тоже важно, карьера тоже важна. Если девушка видит в тебе потенциал, даже если этот потенциал еще не раскрыт, то у тебя огромные шансы заинтересовать девушку, потому что, ну, суть девушки... Это быть стимулятором для мужчины. И девушка может быть этим бустером, который позволит мужчине добиться намного большего. Ну, ладно, в моем понимании это так. Если вам нужна девушка только дырка, это, конечно... Ну, опять же, я больше для мужчин старше 30 лет, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И если у тебя это есть, просто рассказывай об этом. Но если у тебя этого нет, к сожалению... Хотя, на самом деле, к счастью. Придется начать с этого. Ты не представляешь, как это круто, когда твоя жизнь насыщена яркими эмоциями. Ты не представляешь, как это круто, вот мы ребятами, которые... Э, мы ученики. У нас есть отдельная группа по директивным знакомствам. Мы выезжаем в другие страны. На пару дней, на выходные. Уехать в другую страну, чтобы ты понимал, что стоит, ну, из Москвы. Туда-обратно билеты порядка тысяч рублей. Ну, если знать, где искать. На выходные... На парочку деньков смотаться, там потусить, но ну, там оставить еще пару тысяч рублей. Ну это, блин, не надо каждые выходные. Ну раз в месяц можешь себе это позволить. Посмотри сейчас билеты своего города. Да куда-нибудь смотайся. Если у тебя нет загранника, ну блин. Оформи себе грани Вариантов, как развлекаться: активный отдых, и их полно. Если ты не знаешь, ну, реально, если ты не знаешь, там, начинаются скалолазания, блин, байдарок, бассейн, тренажерный зал и прочее, прочее, прочее. Набери в интернете, что такое активный отдых или виды активного отдыха. Зайди на всякие купонаторы, типа Биглиона, Группона, там постоянно всякие акции, типа, в разделе как раз-таки активный отдых. Можешь посмотреть, плюс делать это неебически дешево. Попробуй так сказать. Понравится тебе эта тема, не понравится. Понравится, начнешь этим увлекаться. Не понравилось, но все равно прикольно ты добавил в свою жизнь каких-то новых моментов. И вот это вот понимание, чтобы ты понимал, да? А, понимание понимал, у девушек в большинстве своем жизнь пассивная. И им присоединяться к такому же пассиву, ну, бля, как только найдется мужик с другой жизненной позицией, с другой активностью в жизни, она сразу же уйдет. И вот это вот, ну это нормально, то, что девочки большинстве самые пассивные. Понятно, есть исключения, наверняка ты знаешь одну-две девушки исключения, одну-две из всего окружения. И вот когда девушка видит, что, блин, реально с этим мужиком будет интересно, с ним будет захватывающе, ну пикап-то тоже особо не нужен. Я надеюсь, ты понимаешь, ставь лайк этому видео, я на, я тут. Карточку память у меня накрылась с несколькими видосиками, поэтому давно видосов не было. Но сейчас все в порядке, я попробую что-то восстановить и выложим еще на этой недельке, я, я искренне на это надеюсь. Лайк, like, подписывайся на канал, пиши, свои, пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу, какие твои варианты еще как заинтересовать, или варианты активного отдыха интересного. Те же танцы, те же, ну, реально какой-то спорт, там сейчас популярно, популярны всякие воркаут, воркшопы и прочее. Пользуйся, помогай другим, прочитай комментарии. И классных тебе девушек, и самое главное, интересной тебе жизни, мужик. Потому что, блин, ну девушки тоже надоедают. Просто интересна тебе жизнь. Всем пока.